Привет! В этом видео мы поговорим о школе заработка денег в интернете со стопроцентной гарантией результата. На сегодняшний день мне пишут довольно-таки много людей и большинство людей заинтересованы моим обучением заработка в интернете, где я именно довожу до результата. Но так как мои консультации действительно эффективны, а я очень занятой человек, то они стоят довольно-таки недешево. Конечно все они окупаются со временем но к сожалению не каждый человек может себе позволить такое обучение а зарабатывать деньги хочется всем. А с моей стороны мне очень тяжело так как я не могу уделять время абсолютно всем своим ученикам. В связи с этим дорогие друзья я решил открыть свою школу заработка школа заработка Артур Роуз. Данная школа будет из себя представлять портал с закрытыми занятиями и с конкретными домашними заданиями, которые вам нужно будет выполнять для того, чтобы начать зарабатывать. Для меня это огромная просто ответственность, так как я даю стопроцентную гарантию результата. На сегодняшний день в моей школе планируется 8 направлений. Первое это школа YouTube по серым и авторским каналам, но упор будет больше сделан на авторские каналы так как на авторских каналах можно зарабатывать намного больше чем на серых и авторские каналы никогда не умирают в отличие от серых. То есть это вечный бизнес, который постоянно растет и растет. Второе направление это арбитраж трафика, третье это e email маркетинг, четвертое это спам и массовая рассылка в соц сетях. Пятое это создание сайтов, шестое это заработок на партнерских программах абсолютно разных таких как eBay на или JustClick. На сегодняшний день существует тысячи партнерских программ. Седьмое это рассылки по различным мессенджерам такие как Skype, WhatsApp, Viber и так далее. И восьмое это заработок на инфокурсах. Итак дорогие друзья для кого эта школа? Эта школа для тех кто хочет иметь свой бизнес в интернете. Для тех, кто готов приложить усилия, кто понимает, что нужно будет стараться, что нужно будет делать. Потому что ключевое слово именно делать. Мало получить знания, как нужно делать. Нужно самое главное именно делать. Это школа для тех, кто хочет больше свободного времени. Так как работа в нашей жизни, к сожалению, отнимает все наше время. Потому что ей нужно постоянно уделять Время. А моя школа направлена на то, чтобы создать именно пассивный источник дохода. То есть, пример: для того, чтобы взлетела ракета, мы прилагаем 80% усилий, а для того, чтобы она продолжала лететь, только 20% усилий. Но ракета наша летит и летит, и у нас много свободного времени. Это основной принцип обучения школы. То есть, вначале нужно очень сильно постараться. А потом просто уделять 20% времени для того, чтобы просто поддерживать результат. Также это школа для тех, кто открыт к новым знаниям. Для тех, кто хочет больше путешествовать так как теперь ваш заработок будет в интернете и вы можете путешествовать в любую страну главное чтобы был интернет. Также это школа для тех кто не хочет думать о нехватке денег, для тех кто хочет закрыть вопрос денег для себя или для своей семьи. Это школа для тех кто ставит перед собой амбициозные цели, кто не хочет мириться с тем что есть у него сейчас, кто готов стараться и добиваться своих целей насколько бы они амбициозными не были. Как я говорю всегда любой может стать любым, самое главное знать как. Ключ ко всему это информация, следующий шаг только зависит от вас, нужно просто делать и любые цели можно достичь. Ну и конечно же это школа для тех кто готов к изменениям своей жизни, так как я гарантирую что твоя жизнь изменится резко в лучшую сторону. Если то что я сказал выше это про тебя, то эта школа именно то что тебе нужно. Открытие школы будет в январе 2017 года. То есть буквально всего лишь через два месяца. Время летит сейчас очень быстро. Оплата школы будет ежегодной. Я гарантирую стопроцентный результат в первый же год обучения. А также я гарантирую что после этого года вы будете данную школу рекомендовать всем своим самым близким друзьям. Так как школа будет давать действительно хорошие результаты. Почему я сделал ежегодную оплату и почему я гарантирую стопроцентный результат именно за первый год обучения, а не за первые там два месяца или две недели или полгода. Потому что любой здравомыслящий человек понимает для того чтобы достичь действительно очень хороших результатов нужно время. Вам предстоит очень увлекательное и интересное путешествие. Вам предстоит открыть много нового для себя получить просто бесценные знания и самое главное их применить и на все это нам потребуется год. Я не обещаю вам алмазные горы за две недели или за два месяца потому что это все шарлатанство. Я говорю вам что я вам дам реальные знания которые вы будете применять и в течение года вы достигнете очень хороших результатов. Также помимо уроков и домашних заданий мы будем довольно таки часто устраивать вебинары и встречи в интернете где мы будем с вами общаться и разбирать что именно происходит у вас. Что у вас получается, что не получается, где что нужно исправить, где что либо можно улучшить. Итак по поводу стоимости. Сегодня у нас 31 октября. Для тех, кто сделает оплату до 15 ноября 2016 года, цена будет 14 900. Для тех, кто сделает оплату после 15 ноября и до 30 ноября, цена будет 19 900. Для тех, кто сделает оплату после 30 ноября и до 15 декабря, цена будет 29 900. Для тех, кто сделает оплату после 15 декабря и до 30 декабря 2016 года, цена будет 30. 900. И для тех кто будет делать оплату с 1 января 2017 года цена будет 49 900. А теперь по поводу того как получить скидку. Если ты пригласил друга и он оплатил школу то ты получаешь 50% скидки на оплату. Если же по твоему приглашению оплату сделала двое друзей то ты получаешь обучение абсолютно бесплатно. Для того чтобы сделать оплату вам нужно пройти по ссылке которая будет в описании под этим видеороликом и в открывшейся ссылке нужно ввести сумму в зависимости от даты когда вы будете оплачивать ну например 14900. После этого здесь можно оставить комментарии. В комментариях оставьте свои данные желательно почту и ссылку на себя в социальной сети. После этого выбирайте оплату можно сделать оплату с банковской карты и после этого нажимайте кнопочку перевести. Если у тебя остались какие-либо вопросы то пиши мне просто ВКонтакте. Ссылка на меня ВКонтакте также есть в описании под этим видеороликом. Если тебя нет ВКонтакте то ты можешь просто оставить комментарий под этим видеороликом и я его обязательно прочитаю. Но помимо вопроса напиши обязательно как можно с тобой связаться. Например ты можешь указать также электронную почту. Но если ты хочешь действительно быстрый ответ, то лучше всего пиши мне вконтакте. А я напоминаю тебе что с тобой был Артур Роуз. И помни друг, что любой может стать любым, самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. Жизнь всегда дает нам шансы, все зависит от того воспользуешься ты им или нет. Выбор за тобой. Пока, до встречи в следующих видео уроках.